и у него нет времени на поиск объекта, на сбор информации. Поэтому нужны вы, ваши знания и умения. Вы тот человек, который найдет объект с дисконтом, проверит его и посмотрит ликвидность. Вы для него тот, кто просчитает самый выгодный этап торгов, кто подготовит все необходимые документы и примет в них участие. Такая сделка для вас взаимовыгодна.